Доброго времени суток, дорогие гости, подписчики моего канала Истина Таро. Сегодня я проведу очень мощный, очень сильный, очень действенный заговор, заклинание, чтобы внушить мысли о себе любимому человеку, заклинание, чтобы быть в его голове. То есть данный заговор, заклинание мы проводим онлайн на любовь действовать он будет в любое время суток независимо от того когда вы будете его смотреть но есть одно условие для того чтобы данный заговор подействовал его нужно обязательно слушать от начала до конца и слушать его нужно будет до тех пор пока вы не увидите результата после данного просмотра этого видео ваш партнер даст о себе знать. он либо напишет, либо позвонит вам, объявится, либо любым способом найдет способ как выйти с вами на связь. Данное видео я делаю для вас абсолютно бесплатно. Благодарностью уже мне будет, если же вам это видео понравится, то это будут ваши лайки, комментарии, нажатия на колокольчик и подписка на мой канал Истина Таро. Чем вы таким образом меня благодарите. Ведь все видео я выкладываю для вас абсолютно бесплатно. И делаю это для вас, чтобы вам помочь в вашей жизни, наладить вашу жизнь. После просмотра данного видео в комментариях пишите, подействовал ли у вас данный заговор, какие дальнейшие заговоры, либо расклады на картах Таро вы бы хотели бы видеть. Значит, смотрите, если вы хотите, чтобы ваш любимый человек чаще вас думал и жал встречи, то это заклинание подходит именно для вашей ситуации. Э -э смотрите данное заклинание и используйте рекомендации видео э -э перед прослушиванием данного э -э сильнейшего очень мощного заклинания настройтесь на любимого человека настройтесь на одну волну с ним почувствуйте его представьте как вы медленно входите в его голову как вы общаетесь с ним как, наяву, э -э как вы дарите любимому человеку свое тепло и нежность как дышите с ним в унисон как он подходит к вам, обнимает, говорит, как сильно вас любит, как сильно по вас скучает. Он станет о вас думать, искать с вами встречи. У него появится желание возобновить отношения с вами. Вы везде будете ему мерещиться. Систематически прослушивайте данное заклинание, и у вас увеличиваются шансы на ваш успех. Вы войдете в мысли к дорогому человеку, и он станет думать о вас. Прослушайте этот ролик от начала до конца, пропустите через себя посыл Вселенной, и она обязательно материализует задуманное вами через высшие силы. Данное заклинание несет в себе одновременно несколько энергетических посылов. Программирование сознания человека словом, которое несет информационный код, делает посыл во Вселенную которая в свою очередь благодаря моей работе сейчас с вами помогают его э, исполнить и вернуть вашего любимого человека. Итак, э, с помощью данного заклинания вы сможете творить свою реальность. Просто поверьте в себя и в свои силы. И помните, ваши мысли при прослушивании данного ролика материализуются. Итак. Данное заклинание я буду делать с помощью свечи и воды, чтобы усилить его эффект и очистить все то, весь тот негатив, все то плохое, что есть сейчас между вами. Итак, я начинаю, а вы просто прослушивайте, смотрите на воду и представляйте вашего любимого человека. Все остальное я сделаю с помощью высших сил для вас. Как суждено мне произнести слова молитвы, так и заговор, чтобы парень позвонил. Подействует. Твой голос, имя возлюбленного, в моих грезах звучит. Хочу, чтобы ты влюбился в меня в реальности. Прочь не ушел. Сердце с рукой предложил. Тишину звонок разорвет, а парень даже если не хочет общаться, придет. Аминь. Господь мой Бог, помощь и защита моя, уповаю на Тебя одного и возлагаю свои надежды. Пресвятая Богородица, Матерь Божия, дай мне мудрости и терпимости. Святые угодники, Направляю к вам свою мольбу. Молю о вашей помощи в нелегкую минуту. Верните моего любимого, раба Божьего, его имя. Услышьте вы мое прошение и мольбу грешную. Не оставляйте без внимания прощение мое горькое. Всевышний, Матерь Божия, и святые угодники, молю вас, верните моего любимого человека, его имя, и поставьте его на путь истинный. Аминь. Иисус Христос, ты плод и защита, Пресвятая Богородица, на тебя уповаю, обращаю мольбу к милосердным сердцам вашим защиты прошу сложную минуту, чтобы вернуть любимого моего имя мужчины. внимайте призыву моему, не оставьте мольбу без внимания. Господи, Пресвятая Богородица, верните сердце и мысли любимого его имя. Аминь, аминь, аминь. Матерь Божия, Пресвятая Богородица и святые угодники, вы единственная надежда моя. Обращаюсь о любимом своем, его имя, чтобы защитить от искушения и вернуть ко мне, рабе Божьей, ваше имя. Возношу мольбу к вам, чтобы воссоединить нас в единое целое, перед Господом и людьми. Аминь. Да будет так. Аминь. Аминь. Аминь. И так и будет. А теперь ждите, когда ваш любимый человек выйдет с вами на связь. И обязательно пишите мне в комментариях. С вами была ваша Катерина Таро.